Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Это видео я записываю в рамках плейлиста, который называется у меня канал от А Я. В этом плейлисте я веду хронику развития своего нового канала, который делаю я на курсах. Записываю все, что я на этом канале делаю. Значит, сегодняшний ролик я пишу с рабочего компьютера, отключена веб-камера не видите. И этот ролик будет э, посвящен очень интересной возможности. Это как делать продающую кнопку, точнее активную кнопку в самом видео. Посмотрите, как это выглядит. Вот, например, идет ролик с Владом Фадеевым, красавчиком. Вот он так все красиво делает. И вот такая вот кнопочка. Видите, показать сейчас. Нажимаем на эту кнопочку, и что происходит. Мы переходим на сайт партнерский. здесь Влад рекламирует испандер. Вот. Люди смотрят этот ролик, смотрят на Влада, нажимают на кнопочку и попадают вот на такой вот сайт, где эти эспандер респандер Вот еще один вариант. Я опять тут вляпался. Начал продавать продукты из продающий курс заработок для на ютубе для лентяев и посмотрите как это реализовано здесь сделано еще лучше почему потому что это ролик мой и я голосом проговорил что нужно вот нажать на эту кнопочку желтенькую, чтобы люди осуществили переход. Это работает на порядок лучше, да? Ну работает аналогично. Нажимаем на эту кнопочку и попадаем на э, сайт продажник э, человека, который вот, продает этот курс э, в ютубе для лентяев. Значит, благодаря вот этой кнопочке вы имеете возможность создавать э, интернет-магазин в реале. Вы можете э, делать такие видеопродажники. Конечно, это все работает значительно интереснее, чем вот, э, ссылочки на эти же ресурсы в описании. Ссылки эти на них мало обращают внимания, чем вот на такую кнопочку. Особенно, если вы проговорили в области как это все делают? что за этим стоит, что нужно сделать с роликом, чтобы вот такая кнопочка у вас появилась и работала. Вот я сейчас открою в режиме редактирования ролик с влагом, да? перейду на страничку аннотации и посмотрите, что вот за этим стоит. Значит, стоит аннотация в центре внимания, вот она введена тут в рамочке, да, эта кнопочка введена вот в такую вот рамочку. И аннотация со ссылкой. Видите, стоит такая галочка Включить ссылки. И ссылка идет не куда-нибудь, а на связанный с сайтом. То есть сайт, который привязан к этому каналу. А вот непосредственно ссылка на этот сайт. Вот все, что нужно сделать. То есть ваша задача разместить видео кнопочку, делается это в любом текстовом редакторе. Кнопочка находится либо где-то в интернете, либо если вы занимаетесь сайтом строительством есть целый набор инфографики. И там этих кнопок хороших разных, только выбирайте. Любым простейшим видеоредактором размещаете кнопку, обводите ее в аннотации в центре внимания, включаете ссылку и ссылку на ваш сайт. Ну а теперь технически, как это все реализуется. Значит, что вы должны сделать первое. Вы, во-первых, должны выполнить необходимые действия на самом YouTube. Вы должны войти в менеджер видео, выбрать канал. И обратите внимание, ваш канал должен быть подтвержден. Вот у меня уже канал подтвержден. У кого канал не подтвержден, здесь появляется такая кнопочка подтвердить. Нажимаем подтвердить. Вводим номер телефона, приходит Смс и подтверждаем, подтверждаем, подтверждаем свой канал. Значит, монетизацию включать абсолютно не обязательно. То есть, если вы не планируете на этом канале зарабатывать на монетизации. Вот подтвердили канал, все, это хватает для того, чтобы включили все функции, которые вам необходимы для того, чтобы э, делать привязку внешнему сайту и получить все остальные функции на канале. Значит, монетизацию, как только вы включили, вы сразу попали в список. То есть за вами начали наблюдать. Поэтому если не планируете эти копейки собирать, то лучше вообще их не включать. Значит, подтвердили канал, отлично. Теперь, как только вы войдете в любой ролик войдете вот в режим аннотации работа с аннотацией вот здесь вот вверху страничке появится такая большая синенькая подсказка с белыми буквами youtube вам предложит включить внешние ссылки единственное что вам нужно сделать просто нажать на кнопочку которая появится согласен включить внешние ссылки потому что мы и подтверждали канал именно в основном для того чтобы включить внешние ссылки и тогда Списки ссылок, которые вы можете делать, у вас появится вот такая вот фишка. Связанный веб-сайт. Без внешних ссылок это не появляется. То есть можно будет переключаться только внутри YouTube на видео, на плейлисты, на подписки каналов, на страничке, бублики и так далее. Как только включили внешние ссылки, совершилось то, что нам нужно. Можно осуществлять переходы куда угодно. Все, на YouTube. Мы сделали все что, все, что хотели для подготовки к привязке сайта. Теперь нам нужен сайт. сразу хочу сказать, привязать каналу вы можете свой сайт. Что значит свой, объясняю. Это сайт, который, за который вы платите, так вот по-простому скажем. Потому что привязать к э, каналу сайт, который вы делали на каком-то бесплатном хостинге, на каком-то сервисе, блогеров и так далее, вы не можете. Потому что это вроде как бы ваш сайт, вы его сделали, но на самом деле он не ваш, он чужой. То есть на такой сайт тоже можно сделать переход, но через посредника, то есть через сайт, который является именно вашим. Вот как путаный немножко объяснил, но еще раз повторюсь, под словом ваш сайт, я подразумеваю следующее, это сайт за которые вы заплатили за доменное имя и вы еще, например, оплачиваете хостинг, если вы там что-то именно реально помещаете. Значит, поэтому вам необходимо по минимуму купить хотя бы доменное имя. То есть сделать это можно практически, не скажу, что где угодно. То есть компаний, которые предоставляют такие сервисы, достаточно много. Прям напишите, купить доменное имя в поиске и вам там выводится куча вариантов и возможностей. Значит, я работаю вот с этой компанией, интернет хостинг. Мне она очень нравится, у меня тут несколько аккаунтов. Компания называется SHC, кажется, я тут не путаюсь. Значит, на этой, в этой компании вы можете пройти регистрацию, опять же, ссылочку я скину. То есть, получаете аккаунт, вот, Делайте заказ, например, зарегистрировать домен. Вот у меня, видите, три домена зарегистрированы. Значит, здесь вы можете по минимуму зарегистрировать хотя бы домен. Дело в том, что если вы не планируете делать сайт, вам нужен, нужна только возможность для того, чтобы с вашего канала перейти на какой-то конкретный сайт. Ну, например, на сайт, который вы делаете на бесплатном сервисе. Вот тогда вам потребуется вот в этой компании приобрести только хотя бы один домен, даже не покупать хвостик. Но этот вариант не лучше, во всяком случае, для меня. Почему? Потому что у меня к каналу привязано очень много различных партнеров. Вот посмотрите, в разделе веб-мастеров я вам показываю, сколько, каналов, сколько сайтов привязано к моему каналу. За каждым вот этим сайтом стоит переход на какую-то партнерскую программу. Если вы хотите с канала переходить на несколько различных партнеров, то покупкой только одного домена я вам не рекомендую ограничиваться. Почему? Потому что вам придется тогда для каждой партнерки покупать отдельный домен. Но это достаточно жирно получится, с моей точки зрения. Вот. Но если в тестовых условиях, пожалуйста, купите только домен. Значит, как э, привязать домен, только домен канала, я показывать не буду, потому что я это делал один раз. Делается это через вот, э, вашего, вашу, вашу компанию, где вы зарегистрируете домен. И у всех компаний интерфейс э, панель управления разный. Вот если вам интересно, как привязать только домен, то есть чистый домен, который вы купили, и с него сделать переадресацию, я тоже это могу показать, но, правда, кому это интересно, пишите в комментариях под видео, Делаю отдельный урок. Сейчас просто не хочу его загружать. Я покажу, как делаю привязку я. Будем считать, что вы прошли регистрацию на сервисе, ну, например, вот на этом, который я вам рекомендую, хотя вы можете зарегистрировать домен и хостинг купить на любом, где вас больше устраивает. Главное, чтобы вы имели доступ к своему домену, к его панели управления, и главное, чтобы вы имели доступ к HTTP. Что такое HTTP, я рассказывать тут не буду, но как только вы зарегистрируете хостинг, то есть место, где хранится ваш сайт, компания регистратор высылает вам данные доступа к HTTP. То есть HTTP это возможность посмотреть, где, в какой папке лежат ваши файлики. То есть вы можете работать не просто с содержимым, но и целиком с файликами, которых состоит ваш сайт. Значит, все это высылается вам на почту, когда вы проходите регистрацию и заказываете хостинг или домен ну, какого-то регистратора. Э, полученные данные, которые вы получаете от регистратора, вы заносите в программу, которая работает э, с HTTP. Ну, программ этих достаточно много. Я пользуюсь программой вот такой. Эта программка называется FIDILA. Вот она такая, свободно распространяемая, скачивается из интернета. И в этой программке вы настраиваете соединение. Соединение вот со своим HTP. Опять же, делается достаточно просто, исходя из тех данных, которые вам высыл, высыл провайдер. Опять же, в интернете громадное количество роликов, которые посвящены именно тому, как настроить соединение через файзил. У меня эти соединения настроены, вот у меня два аккаунта и как к любому из этих аккаунтов я могу получить доступ вот например к аккаунту на который мы сегодня будем работать вот содержимое вот видите эти файлики которые хранятся на FTP вот тут есть такой раздел называется WW и вот они те сайты которые хранятся у меня на этом FTP ну например давайте привяжем вот такой вот мне пригодится сайт называется Prana это сайт йога центра. Вот этот сайт я буду привязывать к своему каналу. Вот посмотрите, что в этом сайте сейчас вот в папочке я этого сайтика вижу. Вот он, этот адрес. Адрес этого сайта. Я его сразу беру и себе вот так вот копирую. Потому что он мне пригодится для того, чтобы привязывать сайт. То есть вот этот сайт я буду привязывать к своему каналу. Этот сайт мой. Почему я говорю, что он мой? Это потому что я могу получить доступ к файлам этого сайта. Вот на всех бесплатных хостингах такой возможности у вас нет. Поэтому никакой сайт, который вы сделали на каком-то конструкторе, вы к своему каналу привязать не сможете и просто не тратите на это время. То есть, большому счету, это чужой сайт. А переход на чужой сайт вы можете сделать с помощью редиректа через свой. Ну, вот об этом я как раз сегодня и расскажу. Но начнем с привязки именно своего сайта. Адрес я получил этого сайта, который, который буду привязывать. Что я делаю? Я опять же возвращаюсь в техническую студию. Да? Выбираю канал. Выбираю дополнительно. Вот. У меня уже сайт один привязан. я его спокойненько удаляю пожалуйста имейте в виду что все файлы все сайты которые вы привязывали они вы их можете использовать еще раз говорю все эти сайты у вас находятся в инструменте для веб-мастеров. просто наберите в Google, в Google инструмент для вебмастеров и вы попадете вот на такую страничку где будут перечислены все привязанные каналы ваши сайты Значит, я его спокойно удаляю, он никуда не денется. И что я делаю сейчас? Вот в эту строчку я должен скопировать адрес того сайта, который я хочу привязать. Я его предварительно подготовил. Вот он у меня, этот адрес. Я его копирую. HTTP обязательно, но это подставляет сам YouTube, за что ему спасибо. Нажимаем на кнопочку добавить. Нажимаем на кнопочку "Добавить" и YouTube начинает ждать, когда вы подтвердите, что это ваш сайт. Вот как можно подтвердить? Смотрите, нажимаем на кнопочку «Подтвердить» и мы сейчас сразу же будем перенаправлены именно вот на лабораторию в Этмосе. Значит, вариантов подтверждения достаточно много. Вот видите, вам предлагают самый простой способ, именно этим способом я подтверждаю свои сайты. Почему? Потому что вот через эту программку, которую я вам показал, я имею возможность обратиться именно к файлам своего сайта и сделать то, что от меня просит YouTube. То есть, просто скопировать этот файлик по указанному адресу. Адрес, вот. Конечно, есть альтернативные способы. Я пользовался одним из них с помощью вот этого тэна, HTML. То есть у человека не было возможности обратиться к HCP, не было что-то у него там настроено. И мы привязывали через теги. С моей точки зрения, это не лучший способ, он многих где-то даже пугает, потому что там нужно будет работать с кодом и так далее. Хотя тоже в принципе ничего такого страшного нет. Поэтому я вам всем рекомендую, конечно, идти по простому варианту, особенно у тех, у кого есть хостинг, а не только купленные нормально. Значит, что я делаю? Я беру вот этот вот файлик, просто-напросто скачиваю. Ну, в то место, где вы его можете найти. Вот папочка. Здесь у меня уже были скачанные файлы. Я сейчас возьму их, удалю и копирую эту папочку. Все. На рабочем столе в папочке 1 лежит файл подтверждения. Что я делаю? Возвращаюсь в свой FTP клиент, ищу эту папочку она у меня на рабочем столе. Вот, она первая, да? Беру этот файлик, и куда я его копирую? Я его должен скопировать э, по маршруту, который мне э, предлагает YouTube. То есть, конкретно по маршруту в э, сайтах, к которому я привязываю. Вот я сейчас привязываю главную страницу. Если вы хотите к каналу привязать какую-то конкретную страничку этого сайта, например, э, вот эту вот страничку, да, то адрес должен быть вот таким. Сейчас я привяжу главную страницу, и переход будет осуществляться именно на главную страничку этого сайта. Теперь я беру этот файлик, правой кнопочкой просто-напросто заливаю на 3500. Все, он залил. Вот он появился. Видите, просто взял и его и Если у вас по каким-то причинам сейчас нет своего сайта, своего хостинга, то есть я могу привязать, делать привязку своего сайта к вашему каналу. То есть мне это вообще абсолютно ничего не стоит. И что вам требуется? Вам просто требуется указать маршрут привязанного сайта, вот, перейти в режим подтверждения, и вот этот вот файлик, который я только что скачал, да, передать просто на пустыню. Я его скопирую себе на привязываемый сайт, а дальше вы уже самостоятельно проведете следующую операцию. То есть, когда файлик скопирован э, по указанному месту, вы просто-напросто нажимаете на вот эту вот ссылочку «Подтверждение». Нажимаем на эту ссылочку, э, находится этот файлик скопированный, он открывается, это белый чистый лист, вот сверху тут немножко написано, да. Все, эту вкладочку теперь можно закрывать. И нажимаем на кнопочку «Подтвердить». Все, видите, подтверждено. Если я сейчас вернусь, вернусь в панель управления, канал, дополнительно, вот посмотрите, видите, все, сайт привет. Теперь я могу делать переход на этот сайт. Что для этого вам нужно сделать? Вам для этого нужно получить уже адрес этого сайта с ну Вот, Давайте сейчас мы его получим. Вот она, йога любимая. Копируем. Все. Вот полный адрес этого сайта, который я только что привязал. Что мы делаем дальше? Ну, например, идем в менеджер видео, ищем какой-то ролик, на котором вы хотите сделать переход на этот сайт. Ну, найду сейчас ролик, связанный с йогой. Есть у меня такой ролик один из самых первых роликов, которые я выкладывал на канал. Вот тут Сибирский, где-то у меня занимается. Вот. Смотрите, нажимаю изменить, вот, перехожу в аннотации. Ну вот кнопочки тут нет. Ну вот, например, вот здесь. Вот хочу вот это сделать, активной кнопкой. То есть люди бы нажимали вот сюда и переходили куда-то. Нажимаю в центре внимания. Вот в центре внимания. Обвожу... То место, которое я хочу сделать активным. Это может быть что угодно. Но повторюсь, конечно, хорошо бы, если бы голосом проговаривали, что нужно нажать и так далее. Вот. Теперь, что я делаю дальше? Нажимаю на ссылки, говорю, что это будет связанный сайт. И вот сюда копирую этот таблиц. желательно нажать на кнопочку «Проверка ссылки». Все отлично, видите, работает. Значит, нажимаю «Сохранить», нажимаю опубликовать. Ну, давайте теперь проверим. Вот, прихожу на Сидерского на ролик. Вот пошел ролик с Сидерским. Видите, активная вещь. Я нажимаю, и отлично. Я спокойненько перешел на сайт студии Вот со своим сайтом вообще никаких проблем. Ясно, да? Потому что вы имеете к нему доступ, у вас есть адрес и так далее. А вот как перейти на чужой сайт вот по партнеркам, по этим. То есть можно, конечно, с людьми, которые, скажем так, владеют этим сайтом, на который вы хотите осуществить переход, списаться или лучше в скайпе пообщаться, да? И вот этот вот файлик проверочный каким-то образом это людям передать. Как только они загружают его себе на сервер, сообщают вам, вы проводите проверочку, и все, вы привязали их сайт к себе. Но чаще всего э, это сделать э, проблематично, особенно вот с партнерками. Да? Вот этого человека, курс которого я продаю, я знать не знаю, и мы тут с ним даже немножко поругались. Вот, вот. Поэтому как мне сделать переход на его сайт, если у меня даже доступ к нему нет? Это все делается через редирект. Что такое редирект? Редирект это возможно, делать перенаправление с одного сайта на другой. Вот что из себя представляет скрипт редиректа. Вот такой вот крохотный код на HTML коде. Да? И что он из себя представляет? Здесь, конечно, можете написать название сайта. И самое главное, вы вот сюда, вот, вот сюда, должны вставить ссылочку на сайт, куда вы хотите осуществить переход. То есть просто вставить сюда адрес, куда вы хотите перейти. То есть адрес того сайта, к которому вы не имеете доступ. Вы вставляете адрес данную строчку, сохраняете его. И затем вот этот вот файлик, точно так же, как я сейчас загрузил а, файл с подтверждением, вы загружаете его себе на Сервер. Значит, на этот сайт я загрузить этого это не могу почему потому что м -м, я испорчу главную страницу сайта он перестанет открывать вот. это первый способ через э -э, на редирект вот у меня такими способами реализовано реализован во многих роликах Второй способ вы можете сделать еще интереснее. Вы можете сделать его с помощью передвижации вот таким вот скриптом. Смотрите. Вот такой вот скрипт вы в этот скрипт вставляете вместо адресной строки, например, адрес вашей партнерки или еще чего-то. Сохраняете этот файлик каким-то нужным вам именем, но не меняете его расширение. То есть расширение оставляете HTML. И когда начинаете работать с аннотациями, вот здесь, вы уже указываете, вот посмотрите, как у меня с Владом. То есть вы уже указываете не просто адрес сайта, а указываете еще и сам файл, который переадресовывается. Вот если вы копируете индексный файл, его можно не указывать. Просто вы указываете адрес и все. То есть э, сразу же этот индексный файл находится и открывается. Если же вы переадресацию делаете через какой-то другой файл, с другим именем, не индекс, вы должны прописать вот в этой вот строке именно э, имя э, сайта, на который, имя файла, на который, который вы хотите открыть. Вот, обратите внимание, у меня тут сейчас три партнерки, которые я сделал в последнее время. И на любой, из этих, на любой из этих партнерок вы можете переходить, просто указывая нужное имя имя файла. Вот, в принципе, и все. Извините, что получилось так достаточно быстро, достаточно спонтанно. Если у вас будут вопросы, я отвечу, пишите их под роликом. Если хотите, чтобы я вам помог привязать сайт к вашему каналу, говорю еще раз, я могу привязать свой. То есть вы делаете все сами. Я просто-напросто копирую тот файл, который вы мне передаете, себе на хостинг и все. Все остальные действия вы делаете самостоятельно, то есть опыт получите. То есть в любом случае вам не придется покупать домены и хостинг, если вы хотите это просто делать для того, чтобы поучиться. Если хотите пройти полную программу, от АДАЯ и сделать с сами, то тогда, конечно, регистрируйте хостинг. Я очень рекомендую вот этого хостинга, хостера. Вот, и делайте по инструкции. Перепишу ролик по-человечески, потому что ну, очень спешу, извини. Всем большое спасибо, кто досмотрел. Удачи. До свидания.